МОРСКИЕ ИСТОРИИ Матрос, король Эта история смело могла бы рассчитывать на экранизацию, ну или как минимум стать неплохим романом, которым можно было бы зачитываться уютными вечерами, сидя у огня с чашечкой чая. То, что произошло с главным героем, больше похоже на рассказы о похождениях капитана Блада, нежели о истории, случившейся с реальным человеком всего каких-то 150 лет назад. Усаживайся поудобнее, сейчас я тебе все расскажу. Глава 1. Моряк. Карл Эмиль Петерсон, шведский крестьянин, родившийся в 1875 году, в абсолютно обычной семье был одним из шести детей. Когда отец семейства оставил их, Карл, чтобы заработать хоть какие-то деньги, в 1892 году нанимается моряком на флот. На тот момент ему было всего 17. Карл обосновался на торговых кораблях немецкой компании, которая возила копру, высушенную маслянистую мякоть кокосовых орехов. В 1904 году, в канун Рождества, судно герцог Йохан Альбрехт, на котором плыл миль, шло в Сидней, но попало в жестокий шторм и разбилось о скалы около островов Табар. Табар – это архипелаг в юго-западной части Тихого океана, принадлежащий Папуа-Новой Гвинеи. Глава 2. Папуасы. Пуасы древнейшее население острова Новая Гвинея и некоторых других островов Маланезии и Индонезии. Основное занятие – ручное земледелие, второстепенные – охота и собирательство. Важную роль играет свиноводство. С 1884 по 1920 год папуасы находились в колониальной зависимости от Германии. В те времена папуасы не отказались бы от обеда с человеком, который после крушения судна был вынесен на берег волной как раз неподалеку от местной деревушки, и жизнь Эмиля завершилась бы на перекладине, размещенной над костром. Но то, что произошло на самом деле, может показаться еще более необычным и абсурдным. Обнаружившие Петерса на рыбаке аборигены привели его в чувство, и когда он пришел в себя, были поражены цветом его глаз, таких же голубых, как вода. Поэтому они приняли решение не убивать чужестранца, а живым доставить его к вождю племени, королю Ланри. Представь перед вождем, Эмиль пообещал обогатить жителей острова, прося в обмен на свои услуги сохранить ему жизнь. Карл очень хорошо разбирался в земледелии, и у него созрел неплохой план. В считанные дни он обустроил в поселении кокосовую плантацию и со временем наладил торговлю сушеными кокосами с соседями на других островах. Глава 3. Король. Такой подход к делу и постоянно растущие доходы племени впечатлили короля, и тот выдал за него свою дочь Синдга. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга и теперь стали жить вместе. Время шло, Синга родила для Петерсона 8 детей, плантация росла и приносила все больше доходов. Вскоре король Ламри умер и по законам племени моряк из Швеции стал новым королем острова Табар. За время своего правления Эмиль сделал для своего племени множество полезных вещей. Организовал торговлю между соседними племенами, обнаружил и развил месторождение золота на соседнем острове, сделав табарцев по-настоящему богатыми. Для настоящей королевской жизни на отдаленном острове не хватало современных удобств. Вскоре после рождения девятого ребенка в 1921 году жена Карла в тяжелых муках умерла от лихорадки. Глава 4. Жена. Петерсон отправился теперь уже на своем корабле на большую землю в поисках новой жены. В первую очередь он посетил родную Швецию, но уже не в качестве матроса, а в качестве сказочно богатого одинокого короля. Спустя какое-то время он без труда встретил молодую англо-шведку Джесси Луизу Симпсонс, который в качестве жены вернулся на остров в 1923 году. Они сыграли свадьбу по местным обычаям, и Симпсон стала новой королевой Табара. Однако счастье молодоженов продлилось недолго. Через 10 лет женщина заболела малярией, а в отсутствие хорошей медицины скоропостижно скончалась. Тогда бывший моряк окончательно покинул остров и переехал жить в Сидней, а новым королем стал его старший сын Фредерик. Этерсон умер в Сиднее 12 мая 1937 года от сердечного приступа, прожив необычайно полную и интересную жизнь, которая заняла достойное место в морской истории и с каждым новым поколением передавалась друг другу матросами всего мира, обрастая все новыми сплетнями и таким образом дошла до наших дней. После окончания Первой мировой войны острова Табар перешли под управление Австралии, а в 1975 году стали частью Новой Гвинеи. История Петерсона учит смекалке, находчивости и в очередной раз доказывает, что с каждым из нас могут произойти абсолютно любые чудеса, ведь никогда не знаешь, что ждет тебя за очередным поворотом судьбы. Спасибо за то, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и рекомендуйте видео своим друзьям, ведь именно так оно поднимается в поиске и дает мне возможность снимать для вас новые выпуски.